Доброго вечера. Я Гончаров Сергій, працюю в Институте физиологии. И те, про что я буду вам рассказывать, ешь таким невеличким, або навіть великим кавалком моєї кандидатської дисертації. Значить, починаю з далеку, навіть не з протеасоми. Є, ну, в моєму Розумі этом виникають иногда возникают такие дивные ассоциации. Значит, есть такие прекрасные люди, которые занимаются спортом очень сильно, посиленно. різні разные, там, грибцы, стрельцы, кто завгодно. Ось, і вони, або другие люди, которые хотят быть красивыми, язистыми, я не знаю, там и первое, что приходит до головы, что треба заниматься, а по-друге треба правильно харчуватися. И они вони все едят там протеины, або аминокислоты, Це это правда. И потом, ну, как бы, что там потом? Ага. И, их съедаете, они вони потрапляють в середину організму, в травному тракті перетравлюються, смоктуються, потрапляють в клітину. И я не знал, что Ксения Леонидовна будет вам розповідати что-то за клетины. И хотел вам трохи напомнить, ядро, про якое щойно, ну, почти про него йшлося: <laughs> Митохондрии, комплекс Годжи и лизосомы. Нас поки цікавлять лизосомы. Це такі маленькі органели, мембранні, які в себе містять э, безліч ферментів специальных ферментов, за допомогою яких происходит травление в середине клетины. Может происходить, как ну, на этом малюнке, э, фагоцитоз, захопление твердых решеток ззовні, злиття с лизосомой, лізосом... а ну и потом вывольнение неперетравлених решеток. И э, все было хорошо, дуже довго і думали що існуються бі в них перетравлюються перевариваются, расщепляются белки, Ну и все але надо да, ну що міститься в середині там безлість каких якихось ферментів ось і але існує такий прикольний дядько Ось Альфред Гольберг, и он в 1977 году проводил в себе исследования на ритукулозитах. Это такие клетки крові. крови. Они трошки специфичные, и я не буду про них взагалі меньше ничего говорить. Это клетки в яких нет лізосом. лизосом. лізосом. І лизосом. И ну так стало, как бы, вопрос, А як эти клетки захоплюють собі там рештки ззовні, як вони їх перетравлюють, е, що вони роблять там з ну, внутрішньоклітинними речовинами, які треба перетравити. І він вперше відкрив енергозалежний механізм руйнування білків, який не повязаний з лізусомою. Це тут ну, таке дуже... Прикольная штука, враховуючи, что раньше думали, что только есть лизосомы, и только они разрушают белки, а тут виявляється, что есть протеосома. Вот она так выглядит в живую. Это такая фотография на паспорт. Это ее схема. Она така бочкоподобна, имеет четыре кільця альфа -кільця такие кільця ззовні и бета-кильца всередині. И каждый из этих кілець складывается из семи субодиниць, з семи таких нанизанных глобулок. Вот еще один малюнок. Найприкольнейшее, что эти кільця находятся так, что в середине есть вольное место, и еще наиболее прикольное, что только бета-кильцы, внутренние, они имеют активность, химическую активность. Взагалі протеасома не только складывается из этих четырех килец по семь субодиниц, которые я вам рассказал, это корова часть, або 20С протеасома. С, это одиница, за якою вимірюють з якою швидкістю при центрифуга центрифугуванні осідає та той або інший білок Сведберги є ще регуляторні частини у протеосоми в даному випадку намальовані 19С частини там теж дуже багато Ну не так багато як в коровій субодиниц, и вони просто вирішують, який білок потрібно руйнувати, який потрібно нарізати, а який – ні. Еще раз, как выглядит протеосома. Внутрішні, зовнішні кольца. Вот так в неї потрапляє белочек, и в він он нарезается на шматки. Виявилось, что протеосома не одна существует, есть є така целая семья, або модификация протеосомы, это звичайная протеосома. Вот как раз изображены эти активные, химично активные субодиницы, которые имеют химическую активность. Это иммунная у нее именно эти три субодиницы, замененные на другие субодиницы, она имеет Тобто, визуально это может быть та самая структура, но эти три субодиницы, они изменены и изменяются их активность. Имунопротеосома бы их нашли в иммунных клетках И тимопротеосома, она отличается от від иммунопротеосомы только одной субодиницы. Бачите, тут БТ1, БТ2, БТ5, БТ1, Ай, БТ2, Ай, БТ5, Ай. И в тимопротеосоме остается две субодиницы с иммунопротеосомой и одна с... нова. И только через то, что есть тут одна новая субодиница, изменится снова таки, активность протеосомы, и она, по-другому, нарізає белочки. Ну, таке... ну то -то, очень легко понять, что если у вас есть белок, то с 99% уверенностью Винруинуются То Тобто фактично она играет роль там, в во всем, что себе можно уявить. Най ну най основнее это е... разруинование сношенных белков. Ну, там вы багато раз вёчал, что за 7 років там, весь ваш желудково-кишковый тракт изменяется. Там я не знаю там, або что нейроны не размножаются, там якісь ну, штуки. І и, зрозуміло, что в клетины клітини існують білки, які потрібні, класні, і хороші, але вони дуже багато працювали і треба синтезувати новий, а що робити зі старим? Вони руйнуються за допомогою протеосоми. При регуляції клітинного поділу і диференціації клітини всі ці фактори, які спонукають до поділу клітини, теж руйнуються протеасоми. Транскрипция, трансляция то, что рассказывала Ксения, регуляция утофагии, за что дали в этом году Нобелевскую премию. Аббто, симуноотповідь, деградация белков, которые имеют короткий период наполужития. То есть есть белочки, которые существуют внутри нее в клетке, там, години, минуты, а не дни, недели, какие же активности, протеосомы, их так назвали за подібністю на інші. це Это трепсина подібная, подібна подібная, паза подібна. Просто треба знать, что в зависимости от того, какие залишок амінокислоти находится на білку, она, та або інша субодиниця это пизнает и разрезает в І розрізає всередині. И все было хорошо у Гольберга и у нас, но... В 2004 году э, Нобелевскую премию в химии получили таких три чудових чуваки, но не за открытие протеасомы, а с формулированием за обеквитин-залежный протеосом... деградацию белков. То есть даже немает слова протеасома. А... За что ж чуваки ну, отримали Нобеля? Все очень просто. Если есть протеосома, она бы тогда безмежно жерла все, взагалі білки, которые только существуют в клітині. А вот у нас білочок якийсь, который який мне не пощастило, существуют специальные ферменти, которые митят этот білок е, міткою смерти, там, поцелунок смерти, еще как-то. Он до білка Убиквитин. И так происходит много раз, и у нас происходит полиубиквитинизация mm -hmm. певного, необходимого клітині для снищения белка. И только после полиубиквитинизации этот белочек надходить в протеосому. И, видите, всередині нарізається нарезается, и такі такие маленькие, короткие пептиды. Ну, и за протеасом, есть ну еще фермент, які ці короткі пептиди теж руйнує, але сьогодні не про нього. Все, що я хотів вам сказати, <смех> я сподіваюсь, що щось було понятно. Якщо ні, то задавайте питання. Дякую вам за увагу. Ну і знову, кто не был вчера, а сегодня в первый раз проеднитесь в социальных мережі до Днів науки и моей науки. Питанию. А как тогда будут порезаны те белки, що складывают саму протеосому? То есть, если ее убить убиквитинизовать вона теж будет якось порізана. Як вона влезет в іншу протеосому? Хто її руйнує? Я до стамени, не знаю відповідати на це питання, але треба думати, що скоріше за все лізосомальна вона руйнується в лізосомі. Така лізосом теж не вона, вона може розбиратися на окремі субединиці і руйнуватися окрема кожна, або замінюватися на нову. А які організми мають протеосоми? Всі організми мають протеосоми. Від прокал... прокаріот і еукаріот. Вона фактично всюди існує, в різних модифікаціях, але всі мають. А у яких клітинах? У клітинах чого? У всіх клітинах є протеосома. В нейронах, в, в еритроцитах. Думаю... Думаешь, но Не знаю. Скажите, будь ласка. Э, Протеосомовая нарушает ли великую велику кількість разных белков? Она их руйнує випадковим чином их нарізає на шматки. чи якось э, в определенном порядке в определенных местах. И если это не випадковим чином, как она узнает, в каком месте требуется разрезать белок? Ну. Я же вам рассказывал про каспазоподобную, химотрепсиноподобную и трепсиноподобную функцию. Белок, потрапляючи всередину, в эту бочку, субденцы распознают эти аминокислоты и разрезают в определенных местах. То есть это не совсем такие. Хаотичный процесс, тем более, что иммунопротеосомы и тимопротеосомы, они вообще существуют для того, чтобы не просто руйнувати белок, а для того, чтобы нарезать спеціальний белок так, чтобы он потом презентувався в иммунных клетках, То есть, он должен быть в определенной длине, ну, специально нарезанный, так, как не нарезает обычная протеосома. Я хотел вас спросить еще по поводу протеосом. А на мембранах, они находятся на внешней мембране или во внутренних тоже мембранах находятся? И белок должен идти изнутри клетки или внутрь клетки, чтобы разрушаться протеосомой? Протеосомы находятся, ну, находятся внутреннюю клетиной, они в цитоплазме, это это первое. Другое, они руйнуют, как внутричневые білки, белки, то есть те, которые синтезированы в середине этой клетины, так и могут нарезать клетины, которые потрапили в Ну, например, вирусные белки. Ну, фактически только ті, те, которые синтезируются всередині клітин. Здравствуйте. Здравствуйте. 에, ну, можно на русском, да? Можно. Спасибо большое. Э, ну, значит, понятно, в принципе, что протеосомы нужны, в принципе, для защиты от внутриклеточных паразитов, потому что как механизм апоптоза это нерационально, потому что окружающим клеткам намного проще получать уже готовый аминокислотный коктейль после лизосом или там из фосфолипидов составляющей, mm -hmm. чем, допустим, нарезанные фрагменты, которые, не дай бог, будут еще антигенактивны и будут иммунные реакции, поэтому это как бы... Ну, так вы so, как раз використовываете вот, как бы, да. вирусные, например, белки, використовываете для антигенной следовательно, презентации. Да, следовательно, вопрос кодирование определенных белков и их метка осуществляется за счет чего? Это инферфероны или это система МНК-2, которая отвечает за маркетинг всех внутриклеточных паразитов? Система какая? МНК-2. Ну, есть две системы таргетирования народных белков. МНК-1 и МНК-2. Нет. Вы имеете в виду, за каким принципом мячется убиквитином белки? Да. Убеквитин до певних амінокислот. Тобто він не може приєднуватися там до, до всього, що завгодно. Це перше. По-друге, є спеціальні ферменти, за допомогою яких ось ці Є1, Е2. Е, ну, найбільше ці Є3 селективні. Тобто, є спеціальні ферменти для багатьох білків. То есть можно себе представить, что у каждого белка есть специальный фермент, и это есть три, который объединит к нему биквитин. То есть это не случайный процесс, это специальный процесс э, полиубиквитинизации, и очень часто э, монубиквитинизация, або убиквитинизация белка не в том місці, або не такой кількості убиквитину не призводить до руйнування э, в протеасоме, а вообще является являється этого белка, модифікацією цього білка, він стає активним або неактивним. В виде интерферонов, в всяком случае гамма інтерферонно увеличивается количество иммуно и белки нарезаются по-другому, как раз для иммунной презентации, антигенной презентации. Знову же, вопрос к цих коротших пептидов, которые утворюються в результате этого процесса в белков. Я заинтересовался, Чи можливо використання цих коротких пептидів для синтезу довших білків вже на нуклеїнових кислотах? Чи там потрібні лише амінокислоти? Чи є механізм утворення, якщо цей пептид підходить для створення більшого білка, навіщо клітині синтезувати цей, цей, цей білок по одній амінокислоті, якщо там плаває десь цей пептид, який може строительство. Я зрозумел, вас відбувається синтез на рибосомах, а після протеосомы, ці шматки, звичайно, протеосомы, якщо нам просто треба зруйнувати білок, і більше нічого не треба, то існує спеціальний фермент 3-пептидил-пептидаза-2, яка дорізає їх взагалі ну, просто на... Ну, це, це вже не короткі там по три... Все ж дойдет до ядра и будет там где-то проникнуть в ядро, это не может использоваться. Доброе, спасибо. Мы просто про это, может, действительно не знаем. А Скажите, пожалуйста, а какой механизм производства этих протеосом и каких они являются размером? — Механизм производства? — Да, где они… — ну, Как они вообще производятся, эти протеосомы, где они ну, собираются? — Ну, каждая из субодиниц — это белок, он синтезируется на рибосоме, закручивается в вторинную в структуру, потом они собираются, они не хаотично собираются, начинается сборка протеосомы, с То есть 5... это какой-то ДНК, все-таки есть закон Д... производства этого, да? Как ну, як будь-який белок, есть ген, который кодирует каждую из этих субодиниц. То есть для каждой субодиниці есть белки, не белки, а гени. На генах ну, записана информация, как має выглядеть этот белок, какая ну, последовательность Считывается с гена, синтезируется белок на рибосомах, вторинно скручивается, третинно утворяется субодиница. А потом они собираются, если не помниться, с 5 бета А каких они размеров примерно? Ну, вона в среднем. она величезно, но я не загадаю точных. Вона Нет. дуже велика. Ну Спасибо. Но, якщо її я вам показывал на рентгенограмме, вот это 25 нанометров. Це незвичайний микроскоп, я розумію, але 25 нанометрів это стільки, ну вона в половину менше. Будь ласка. А я хотела спитати, наскільки ці структури еволюційно-консервативні. Тобто, чи є а, різниця між протеосомами у різних а, груп тварин чи у тварин та не знаю грабів? Чи... Ні, в, в, вони відрізняються, звісно. Це не особ... ну, не особо, дуже консервативно, но, вони они схожи. Теж, это частіше за все, ну не частіше це бочкоподібна структура, там різні кільця, буває тільки альфа. они ну, вони відрізняються. То та, чи й мы зараз, спостерігали? Людські чи мишачі? Не... вони відрізняються в царствах, а в видах не, не так. Людські, думаю, Будь ласка. Можно еще вопрос? Вы сказали, что они регулируют транскрипцию и трансляцию. Каким образом? Вони руйнуют те белки, которые могут быть транскрипционными факторами для других генов, або ингибиторы. Які ингибу ну если есть ген и в нього есть транскрипційний фактор и есть ингибитор этого транскрипционного фактора, процессома может руиновать. как ингибитор, то где отбывается активация транскрипции. Таких сам транскрипційний фактор, тогда не будет транскрипции. То есть ні напрямую никак не влияет, только косвенно разрушает ингибиторы, да? Є Есть работа, які показують, що Протеасома має с активність, что вона может руйнувати РНК. От, а, а в мене власне питання от, щодо кхм, самої теми лекції. А, а чому ж таки Гольдберку не дали Нобелівку? От, чому за обідвітування таки дали, а йому таки. Він зарано ну, помер, чи що з ні, він, він живий, вони його просто кинули. <реш> <реш> Все просто вони не вставили навіть слово протеасому в формулювання. Тобто, фактично, вони дали за за те, как кубик квитин приединиться до белков. И что потом эти белки идут в протеосому. А за открытие протеосомы не дали. Або не дадут никогда, або позже, не знаю. Ну, то есть, а, а сколько ему сейчас уже, ему там... Не, ну, він он достаточно Як Как для Нобелевского лауреата, він... Можливого. Ну, Він достатньо молодень. Геордон же ж дочекався своєї Нобелівки, хотя скільки часов пройшло, а вже здавалося, що ніколи вже не буде. А от... Ну, це такий жар, що дали Нобелевскую премію за відходи від протеасомы, а за саму протеосому не дали. Зрозуміло. Mm -hmm, Хотел спросить, а какие сейчас, э, какие сейчас есть исследования протеосом и вообще в этой теме, какие сейчас есть перспективы, какие-то прорывы, я не знаю, там тайны, что нам это дает? Медицина там, еще что-то. Ну, сейчас я чаще, за все ингибиторы протеосом, те, которые уменьшают активность протеосомы. При лечении различных заболеваний. хімічні химические ингибиторы, то есть химические простаричовыны, а есть, например, такой препарат фармакологический, который продается в аптеках, кварцитин. Это биофлавоноид, который тоже является ингибитором протеосом. Вот в нашем отделе проводили исследования и изучали до клинической стадии исследований, как влияет ингибитор на активность протеосомы и на перебег там, артериальной гипертензии и атеросклерозу. Right. То есть при пригнишении активности протеосомы при артериальной гипертензии и при атеросклерозе возникают зворотные изменения, то есть снижается артериальный тиск и відбувається. Происходящие... Я не могу слово підібрати. Ну ликования, поліпшення стану при э, атеросклерозе. Одна маленькая ремарка. Ви сказали химичный речевин и биологический флавоноид. Флавоноид это тоже химичная речевина, но да. вона природная, а то, мабуть, синтетичная. Так, так, так, так. Я это мам на увазі. Я обещал, что это буде остальное питання, поэтому давайте аплодируем.